Не звони мне, не звони. Автор публикации Мистер С». Вместо того, чтобы по моему совету сгонять в санаторий к мужу и воссоединиться, Кристина Асмус изо всех сил строит жизнь. Какую именно, профессиональную или личную, пока не совсем понятно. Но очевидно, что зрители в зале помешали большой актрисе пока Кристина целовалась на сцене, у зрителей звонили телефоны в зале. Нет, тут я Асмус очень даже хорошо понимаю и сопереживаю. Она вытащила на сцену парня, целует с ним по сценарию, а звонки в зале отвлекают от счастья, да и портят откровенный момент. Как меня замучили зрители, которые не отключают мобильные телефоны. Он просто сил нет. И главное, зазвонил у кого-то. Ну проверь ты свой. Нет, он раз 15 у разных людей пеликал. И если бы еще эти нежности у Асмус были не только на сцене, но и в реальной жизни, отвлекающие звонки можно было бы и не заметить. Но тут в самом же деле мешают. Мужик, наконец, рядом. Не отвлекайте. Сначала я хотела посочувствовать Асмус, но потом вспомнила, что я ведь тоже большой театрал, пишет мистресс. В том смысле, что люблю театр, хожу на спектакли часто. И вот такое личное наблюдение. Телефоны в зале звонят, когда постановка не удалась. Вот когда на сцене Алиса Фрейнлих ни разу я не слышал звонков в зале. Костин, мне кажется, это повод задуматься над ситуации. Может, не зритель виноват, а тебе что-нибудь изменить в подходе? А? Ну, например, не путь с личной жизнью, игру на сцене. Успокоиться уже, что нет мужика. А если мужик все-таки есть, то зачем же его тащить на сцену? Разделяй в общем Мельпомену и Афродика. У вас был служебный роман? Чем дело закончилось? Застукали все пропало? А Роспродюс специально для сайта кон.вс Не звони мне, не звони. Автор публикации Местресс, она же Лена Миро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. А, кстати, комментируйте. И до грядущих встреч.